времени суток, вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня настал такой момент, я клубневую бегонию буду определять на постоянное место. Бегонию я достал в начале февраля из погреба, ведь это какие у меня большущие клубни такие. Я их сажала не сразу на постоянное место, а положила просто на проращивание. Бегония у меня стояла в погребе, отдыхала с ноября по 1 числа февраля я ее достала. Это были такие, не очень такие, скажем, вот, жирненькие, жирненькие. прям сейчас такие клубенькие. Они были суховатые. Я положила их просто в такие чашки. Поливала вокруг. Никогда не надо поливать на сам клубень. Вот, только-только на... Только-только вокруг клубня. Корни у бегонии не очень, такие, скажем, растущие вглубь, они расположены на поверхности, поэтому им первое время совсем и не надо там каких-то больших объемов. Но постольку, поскольку сейчас уже, видите, она проснулась, моя бегония, надо ее определить на постоянное место. Любители бегонии, вам, конечно, может быть и придется купить какие-то клубеньки в магазине, потому что сейчас самое время их купить. Они бывают и продаются в любых цветочных центрах. То, что это бесконечно красивое растение, вы не ошибетесь. Думаете, что это она капризная какая-то? Вы думаете, что это очень капризный цветок? Нет. Просто он требует своевременного ухода. Я сегодня буду определять их вот на постоянное место. У меня тут такой уже горшок. Я... По три штуки в этом горшке сажала в прошлом году. Желтого цвета бегонию. И она очень хорошо у меня цвела все лето. Знаете, горшки не очень должны быть большими. Потому что корневая система у бегонии, она не мощная. Она развивается по поверхности. И поэтому объем самого горшка может быть не очень большим. Но там полтора-два литра. Больше ей не надо. В чем-то хороший грунт. На это дело переводить. Вот сейчас я вам покажу, как я буду садить клубни бегония на постоянное место. Грунт у меня здесь плодородный, в перемешку немножко с перлитом. Должен быть хороший рыхлый грунт. Я поливаю водичкой, сыпенчиком. Все, в общем-то, подготовка этим и заканчивается. Вот Таким образом, видите, какие только корешки начинают образовываться, только-только. И я просто кладу на поверхность, не заглубляя этот клубень. Вот таким образом. И поливать я буду каждый клубень только вокруг. Только вот таким образом. Как только появятся стеберечки, то можно уже и прикрыть, и припорошить грунтом можно припорошить грунтом а сейчас пока этого делать не надо пока не появилась пока бы не появились мощные сильные ростки бегонии аналогичным образом я делаю и с последующими клубеньками они у меня желтого цвета я уже их знаю я поливаю плеваю под клубень немножко раствор с и сажаю на поверхность вот видите только-только начались еще появляться корешки Видите, как очень хорошо видно. Я вот так, не заглубляя, просто положу. Вот так чуть-чуть. Таким же образом я делаю. Им будет не тесно. У них, ну это у меня такой сорт, бегония. Они, они стремятся вверх. Такие желтые, красивые, как розочки. Очень нравятся эти клубни. Красивые. И таким же образом я посажу третий. Посажу третий клубень. Они у меня такие. Вот они. Видите, только начинают появляться еще росточки. Видно. Здесь очень хорошо видно, да, на камеру. Вот только-только они начали давать корешки. Ну, не свеженькие, новенькие такие. Хотя вот я их вынула 7 февраля из погреба. Вот видите, как долго они. У меня пробуждались все сейчас достаточно будет полива я буду их так умеренно поливать смотреть как они ведут себя вот. а потом уже по мере необходимости когда появятся верхние стеберечки я, я их обязательно подсыплю а пока этого делать не надо у меня запас есть для подсыпки грунта этого достаточно если вас пугает то, что бегония капризное растение, ну, конечно, каждый любит, чтобы за ним поухаживали, чтобы видеть красоту и очарование. Бегония очень благодарный цветок. И если вы вовремя будете за ним, вот таким образом, за клубнями бегонии ухаживать, то она даст удивительно красивые цветы и будет радовать. Все, все лето вас. Сажайте бегонию. Если у вас какие-то возникают вопросы, пишите, пожалуйста. У меня есть плей плейлист на канале о бегонии. Вы можете посмотреть интересующие вас вопросы. Если что-то непонятно, пишите мне в комментариях. Я обязательно отвечу. Мир вашему дому. Сажайте бегонию.